Нельзя проехать и не нарушить. Красноярские автомобилисты жалуются на работу новых камер видеофиксации. Многим штрафы приходят либо по ошибке, либо потому что ехать по правилам на определенных участках просто невозможно, говорят красноярцы. Например, улица Белинского на перекрестке с Аэровокзальной. Также нередко отсутствует разметка при выезде на выделенную полосу общественного транспорта. Как, например, на улице Партизана Железняка 3Г. Там же, где она есть, коммунальные службы часто просто не чистят а ее от снега и штрафы опять же, приходит автомобилистам. По чьей имени водители нарушают правила, службы разобраться не могут. По словам руководителя Федерации автовладельцев России, причина неразберехи со штрафами, это а, она одна, нет дорожных паспортов, поэтому разметки либо нет, либо она неправильно нанесена. Паспорт дороги в первую очередь под собой подразумевает это и разнос, ну, начиная там с автобусных остановок, тротуаров, разделитель встречных потоков, разметка края обочины, разметка подъезда к перекрестку. Каждый размер, каждый миллиметр должен отображаться в паспорте. У нас сегодня ГИБДД, даже приезжая на разбор какого-либо ДТП, не пользуется паспортом, потому что его нет, а составляет карточку ДТП, где стоит вручную, мерит. Что касается полицейских, то они только за ноябрь зафиксировали больше 50 тысяч нарушений и предлагают красноярцам узнавать о своих штрафах на портале госуслуг, чтобы оплачивать их в 20-дневный срок со скидкой.